друзья всем доброе утро Итак, сейчас постараюсь показать вам как выглядит завтрак в гостинице и какое же меню на завтрак в гостинице винтон дубай марина 4 звезды итак завтрак у меня всегда начинался из омлета я себе всегда заказывал микс, то есть с добавками там колбаса помидорчиков сыра в общем, перец чили я всегда себе добавлял. Кто не хочет, просто нужно сказать микс, а не all mix. Повар всегда был чистый и вежливый. В общем, по вкусу, друзья, честно сказать, из тех гостиниц, из тех, что я был в других странах, там, Турции, Египте и тому подобное, в общем, здесь мне чего-то этот там лет нравился больше всего. Теперь, что касается остального меню на завтра в гостинице винхам дубай марина 4 звезды Значит, смотрите друзья каждое блюдо я не буду вам называть в этом видео я вам скажу сейчас обобщенно такую вот информацию из того что было на завтрак В принципе особо ничего каждый день не менялось, но разнообразие как для меня потому что лично мне на завтрак достаточно одного бутерброда и чашечки кофе каждый завтракает исходя из своих предпочтений но смотрите были всегда различные хлопья различные орешки сухофрукты йогурты салаты гарниры естественно сосиски и бекон из напитков всегда присутствовало три вида сока стандартно каждый день это апельсиновый сок и по моему томатный сок а также чередовались сок из манго и мультифруктовый сок. И самое главное, что это был натуральный сок. Во всяком случае по вкусу он выглядел как натуральный сок. Что касается фруктов, то здесь присутствовали всегда яблоки, апельсины, ананасы, арбузы. Также здесь, естественно, был чай чай из пакетиков то есть выбираете там различный вкус который вы хотите и кофе кофе вот кофе был вроде бы не из пакетиков он был из термосов, на вкус он довольно приятный вкусный кофе был. также здесь было к сладостям различные варенья пасты шоколадные там арахисовая паста несколько видов там сладкой выпечки и еще там некоторая выпечка в общем друзья не знаю лично мое мнение что завтрак достаточно тут очень хороший в гостинице винхам дубай марина 4 звезды и лично для меня его с головой абсолютно хватало так чтобы в обед я мог перекусить всего лишь какими-то там фруктами в виде яблочек бананов и тому подобное чтобы не перегружать организм едой на пляже В общем, друзья, все, что я не перечислил из блюд, которые были на завтрак в гостинице Винхам Дубай Марина 4 звезды, я думаю, вы и так сами увидите своими глазами в этом видео. Единственное, что хотел бы еще добавить, так это то, что для некоторых туристов, может быть, этот завтрак покажется однообразным, потому что за все 7 дней, которые мы провели в гостинице Винхам Дубай Марина 4 звезды, меню абсолютно не менялось только за исключением соков, то, что я вам называл. Иногда был манго, иногда был мультифрут. Вот. Поэтому, может быть, кому-то этот завтрак и покажется однообразным. Но лично мое мнение, что вполне достаточно такого однообразного завтрака для того, чтобы провести неделю либо две в этой гостинице Винхов Дубай Марина 4 звезды. Так что, друзья, лучше напишите в комментариях под этим видео, что же вы считаете по поводу этого завтрака в гостинице Винхам Дубай Марина 4 звезды, ваше мнение. На этом все, буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе важной и полезной информации о том, как путешествовать выгодно, безопасно, только с положительными впечатлениями. До новых встреч, пока-пока.